Тяжкий, чтобы с носилом об башню Багу, я знаю, что дальше Песня залезет твой гаджет И растресет твои локти как Кобейн на размажет Я герой Mortal Kombat Ваталики даже Вокруг меня так много хайпа твоей музыки скучно до храпа Я однажды своим концертом вызвал Зимний третение в Карпатах Погата, танцуй до упаду Зароберы приклеили колу И после наших тузов Тебе по-любому звонить Вчера, сегодня, завтра, Войны мы с локтей, да скуплен Мистер Вайс, Весь черном зияет на солнце Атомная помпа в 45-м Гостилу и Бонзор Варим, варим, варим Варим, варим Дымит, деньги банки Семья в достатке Строим империю банки У нас не так много времени, поэтому попытаюсь сделать побольше и зачитать. Ну и полные треки, что ли. Нормально дела, Москва.